Ну вот мы на речке. Так, что хотелось рассказать. Я вам чем я ловлю. Какими снастями пользуюсь. Значит, это спиннинг. Такой Yosha Onyx Каста Тест 5.25. Катушечка у меня Шумана Эксейдж 2500 Такая Приятная катушечка Особенно после тех китайских, что я использовал До этого вот. И воблеры Сейчас поставил Зеленого палача с вотной спинкой вот. Посмотрим, как он себя покажет На этом озере вот. Ну и также попробуем другие Другой ряд воблеров От Рашида начнем тут смотрим мелко совсем в начале Этот я прежде не ловил, он тонущий. До этого брал такой же палаческий, с водной спинкой, он был плавающим. Этот суспендер. Вот решил попробовать ловить на него. Так, что у нас тут? Первый зацеп за траву. на рыба на первом забросе это ведь хорошо <с>, так говорят так вот мы поставили зеленая плаача это поверхностный плавающий с небольшим заглублением попробуем сейчас на него Привет, собаки. Тебе доброе утро. Что я смотрю так, миляк, миляк, миляк везде. Миляк. дальше пойти. может быть лучше чашки горячего чая с утра на берегу реки вдали от города все же лучше чем вставать идти на работу вот философские мысли. Попробуем отравочку с красной башкой. Даже кот больше в меня не верит. Ушел, отвернулся. Вот так всегда. <как> Бещали а рыбки, они дали. Ну, кот, извини, не ловится. это вот, рыба. Нельзя, так хорошо ударила. Смотри, как красная башка работает. Да, вот, представляешь? Да, столько стараний. Елкая щучка. Ой стоять не падать. Смотри, что захотел? А? Красную горку. Удивительно. Первые такое. Даже не маленькая. Такую жалко. Эти колбаски лучше дам. А это пусть бежит. Я тебе честно обгарну колбаской. Не переживай. Не тот это размер. Ты мой маленький взялся, а отдал, как селеточка. пусть еще растет. Сегодня прям рулит красная бурка, так называемая. Они да, дергались, что так есть. отцеп на было похоже на, на поклевку их придется ноги мочить Экстрим по-русски, матью Ну, в общем, что хочется сказать. Рыбалочка сегодня выдалась отменная. Да, три пойманные щуки. С купанием в конце. Ну, что делать? Воблер, конечно... Жалко. Жалко. Это даже жалко не за своих денег, вы понимаете, жалко из-за того, что просто я его только вчера купил. И сегодня щука брала именно на него. То есть, хоть и погода сегодня такая хреновенькая. То есть с утра морозец, днем ну, солнышко, сейчас вот дождь идет. Не знаю, может именно поэтому такой был хил. Вот. Рыба не брала на зеленый палач. Это однозначно. Есть, она хотела именно натуралку. Вот. Ну, цвет я выбрал именно красную бошку. натуралка с красной башкой. <coughs> тот самый образ, за которым я сегодня сегодня не плавал. Сейчас сижу, сушу из машине. Я болтал печку. Лючу подогрев. Ощущения. Ощущение того, что ничего не проебал. <с> ощущение того, что все, что брал с собой, осталось со мной. Оно гораздо приятнее, чем ощущение того, что я сижу весь мокрый. Но. Ну, что делать? В том году я купался в ноябре. Сейчас в октябре. Водичка не теплее, скажу. Примерно то же самое получилось окунуться в воду в зимнем пуховике это было это было то еще приключение в кармане лежали ключи от машины телефон все это намокло мне чудом удалось как-то оживить эмбриока сигнализации открыть машину вот. а да тогда я его оживил уже находясь в машине потому что я открыл машину с ключа вот, завел и завести. уже отогревался. Домой ехал в одних трусах. Наверное, как и сегодня я поеду. Ой, чай горячий остался. И телефончик удалось спасти. Он не сильно мог. В этот раз застрял Ну, думаю, дай зайду там. воды наверное, будет по колену. В принципе, вижу, где он находится. Там. Вот это ж вода, иллюзия. обманчиво. <клышь> <клышь> Сделал шаг 2, а там идет резкий обрыв как раз в том месте, где находился в обрыве, а он зацепил за самый за низкий низ шаг. Ну, что делать? Уже разделся, уже зашел в воду, можно и окунуться. Осталось только не заболеть, чтобы быстрее видели видео следующего рыбалка. Я надеюсь, таких канусов будет как можно меньше. Хотя наверняка они вас <свят> Да, я сам испытал такой адреналин прохлады. В общем, это все. Вот. Пью горячий чай, греюсь и выезжаю домой. Там, наверное, надо будет звонить кому-то из домашних, что вынесли сухие штаны. Что в одних труселях вряд ли я до подъезда добегу. Вернее, <свят> добежать-то можно, вот соседям устраивать шоу нет этого не будет ну, все, все спасибо за просмотр ставьте лайк подписывайтесь на канал скоро будет новое видео да, надеюсь такие же веселые но уже ставьте лайк подписывайтесь на канал надеюсь скоро будет новое видео возьму без таких приключений в общем всем удачи всем пока